Друзья, если вы хотите иметь заработок в интернете 10 тысяч рублей каждый день, то обязательно досмотрите это видео до конца. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 48 113 рублей выплата с проекта Money Capital. Друзья, проект платит. Желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» с вами, как всегда, Майами. Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 10 тысяч рублей каждый день в компании Money Capital.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 6 тарифных планах, от 120% до 500%, начисление прибыли каждый час, срок действия депозита 24 часа, минимальная сумма вклада 100 рублей. Сегодня я буду заходить на 6 тарифный план, то есть 500% за 24 часа, инвестировать я буду тысяч рублей, прибыль через 24 часа у меня составит 75 тысяч рублей.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В этот проект я проинвестировала 10 тысяч рублей. Дела пробную выплату с этого проекта выводила я более 2 тысяч рублей. Заработала я в этом проекте 53 тысячи. На балансе у меня 51 тысяча. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю в ПР. Сумма для выплаты 48 600 рублей. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит. Статус у моей заявки успешно. сейчас я перейду в свой СВПР кошелек, как мы видим деньги мне поступили, плюс 48 113 рублей выплата с проекта Money Capital, друзья проект платит, но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит, сегодня я иду на усиление, инвестировать я буду 15 000 рублей. Захожу я на шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю, ПР, инвестирую я 15 тысяч рублей. Сейчас 15 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек, и мы с вами продолжим.